Всем привет, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном Мы продолжаем прохождение StarCraft 2 Винкс of Либерти. Мы сейчас будем продолжать изучение Кристалла, но перед этим давайте я схожу в другие места, потому что, я так понимаю, мы можем что-то новое узнать. Как ты ухитрился подмазаться к этим уродцам Протосам? Я слышал, они убивают тиранов, не раздумывая? Некоторые да. Но есть Протосы, которые жизни не пожалеют, чтобы защитить людей... Вроде нас с тобой. Я помогал Протосам оборонять их родную планету от зергов во время Первой войны. Когда Керриган вернулась во главе Роя, я снова им помог. У них есть понятие о чести. Джейми, ты как будто их уважаешь. Я и не надеялся, что ты меня поймешь, Тайкус. Угу. И сегодня у нас в студии особый гость. Наследный принц Валериан. Огромное спасибо за то, что согласились прийти, Ваше Высочество. Спасибо, Кейт. С вами всегда приятно беседовать. Позвольте мне задать главный вопрос, который беспокоит ваших поклонников. Есть ли в вашей жизни кто-нибудь, имеющий для вас особое значение? Откровенно говоря, Кейт, я уже много лет безнадежно влюблен в вас. О, Боже. Но если серьезно, то вторжение зергов не оставляет времени на подобные вещи. Я изучаю военное дело под руководством генерала Уорфилда, а все свободное время посвящаю государственным делам. Я хочу стать лучшим императором, таким, которого достоин наш народ. Когда придет мое время, конечно. Мило, нам только второго Менгска не хватало. Однако, в будущем все равно Валерин станет. Ладно, я не буду рассказывать кем. Вы, в принципе, сможете это увидеть из моего прохождения. Heroes of the Swarm и Legacy of the World". Но это именно то, что будет в следующий раз. А это пока прохождение Wings of Liberty. Валерин мало кому известен, как говорится. Он только известен как именно сын Менкска. Так, ну что, давайте сходим на мостик, может быть. Что он скажет, Сколько времени я провел в лаборатории? Вы отсутствовали несколько часов, сэр. Неужели все это время вы были там? Я заглянул в кристалл Ихан, который дал мне Зератул. Готов поклясться, это продолжалось всего пару минут. Зератул искал пророчество Зелнага о конце света. Я должен узнать, что произошло дальше. Да, так что давайте мы сейчас как раз таки пойдем к этому кристаллу. И продолжим изучение истории Я собрал небольшой отряд союзников И прибыл на закул Чтобы встретиться с тремя таинственными хранителями архивов А во тьме что-то следило за нами и выжидало Что же это? Ну, скорее всего, это зерги наши любимые так, теперь у тебя есть полный текст пророчества. Посмотрим, что скажут твои хранители. В поисках истолкования пророчества я прибыл на запретную планету Закул. На ней трое бессмертных хранителей оберегали древние знания. Только они могли расшифровать пророчество. Мне необходимо было найти их как можно быстрее. Что нам сейчас дадут поиграть за протосов, похоже, страшная правда задание. За Протасов это было бы интересненько. Потому что, как мне кажется, Протасы здесь, конечно, это далеко не то, что Протасы в Лего всего взводят. Здесь подозрительно тихо. Однако эти строения в целости и сохранности. Осталось только обеспечить их энергией. Так, так, так, так... Ну, блин. Дерьмо, я думал, что я выделил казар нифига. хранители заточены где-то неподалеку мы должны найти их начинаем добывать постепенно минералы у нас кстати еще и можно улучшать войска непременно сейчас я этим воспользуюсь я не давай-ка ору лучше оружие лучше. Так, тут что у нас? Ничего, ничего. В общем-то, да, улучшение, похоже, здесь будет малого мальски совсем. Здесь остались покинутые строения, которые могут нам пригодиться. Построив рядом с ними пилоны, мы восстановим их энергоснабжение. Давайте дождемся побольше войск, наверное, сначала. Я... Освободите хранители, если восстановите да, Хранители, энергоснабжение. которых ты ищешь, теперь. Служат высшие силы. Что? О черт! Высшие силы? Что затмило разум этих протосов? Похоже, священную планету захватили поистине злые силы. Да, уж что точно, что за хрень? Как нас могут атаковать протосовы? Заманчиво. Против вас есть. Завод робототехники. Это строение принесет нам немалую пользу. Made, так. С резерга. Как омерзительно! Кто создал это чудовище? Время пришло. Отдайте мне свои силы. Да уж. Вот это неприятно. Голос... Это похоже намек на то, что у нас мало времени. так давайте давайте давайте добываем все больше и больше ладно Как это понимать? Я вернулся, чтобы служить. Воу, воу, воу, осторожно. Прими мою благодарность, могучий воен. Так... Я чувствую твое присутствие. Жизнь за Айл. Хоша. Разнесите. Вернусь. Не хотелось бы Время мне Свои силы Так, слушайте жизнь Естественно можно угу. Нужно освободить их Пока не поздно Давайте еще сходим сейчас Ага, вот я хотел только сказать, пойдем атакуем. Не с я здесь, среди теней. Мои а, нет, они ну, каждый раз по-разному идут. По-разному маршруту. Ставьте еще. Не хватает ни Это ваш день. Давайте, Крати давайте сюда. Возмездие. Темное святилище. Если восстановить энергоснабжение, оно принесет нам неоценимую пользу. Не так, окопались мы нормально так. Тирату, не иначе, как сама судьба направила тебя сюда. За мной, братья. Мы очистим это место от зла. Да я понял, что это временное препятствие. Давайте в атаку. Время пришло. Отдайте мне свои силы. Жизнь зала. Запретное знание останется в тайне. Оставь еще два. И еще один. Ну сейчас у меня уже войск будет достаточно, чтобы атаковать. Улучшение завершено. Ну блин, все сильнее остановится, по-моему. Мои навыки Вам не уничтожить меня. Я. Это плохо Я здесь, среди Так, давайте все больше войск сюда присылаем и я. Жизнь за Ай... Давайте зажимать Я вернусь, когда восстановлю силы. Я вернусь, когда восстановлюсь. Был бы прекрасно. Сказал просто. Ну, и так Давайте сейчас соберем достаточно армии. И пойдем атаковать. Потому что надо вот эту базу реально выбить ее. И захватить, возможно, даже... Пустота. Ваши усилия, черные, в обмен на что надеются. Я здесь среди тебя. Мои, конечно, пушки должны выдерживать. Я здесь, среди теми. Да я понял тебе. Что она не окончена, блин. Ты сейчас опять отреспаунишься отреспа... и снова ходишь так. Давай, давайте сюда всех. Запретное знание останется в тайне. Я здесь. Заброшенный Заброшенный архив тамплиеров. освобождение и готовься был сыгран синим еще с места сегодня мы сразимся с великим злом база атакована вот, сука он решил откладывать эту Слушай, базу враг развести ризаж Не хватает минералов, не хватает минералов, я внемлю злобную. Не хватает минералов. Здесь, Давайте все туда. Это ваш последний день. Последнее слово забыл потом, день, вспомнил. Давайте Живой валить их наконец. Не неравок, не а, вон идет. Сима не хватает минералов зажали всех стран месторождение минералов истощено. блин начинает истощаться а кстати тут у еще у остались у остался к виспе забыл его снести Теней Не хватает минералов Запретное знание Останется В тайне Нужно построить Больше пилот Так, ну все, армия туда должен Наверное, уже должно хватать что у меня есть? Требуется больше весна Надо только этого ублюдка убить Я еще и можно. Не хватает и можно на этом заканчивать. больше виспена. А тут, оказывается, не все добывают, да? Не хватает минералов Короче, давайте взбираемся сюда Я здесь за целью грядет Никто не устоит перед ним Так, тут Я что у нас такое? Буду служить тебе вечно. А, тут Я Уничтожайте базу. Я с ним Никто не устоит перед ним. Бешечка. Я здесь, среди тебя. А ты куда попер? Ну-ка стоять, ублюдок, стоять. Я здесь, среди тебя. теней. Визичик. опять базу решили поставить? Ну это зря. Кстати, можно установить мне зовут работостых. больше Мы стремимся к зиму. Так, можно поставить еще одну базу. Ну правда, уже смысла в этом нет, конечно, никакого, наверное, я так смогу прорвать. Мы сосредоточены. Я... Место С... рождения меня. Забвение грядт. Никто не, не уйдет. Есть. Жизнь Посмотрите. за Но... Опять столько урона ему наносит. Давайте вот так, ладно. Слышал эту песню уже несколько раз. Пора бы тебе умирать убьют. Вот Души, Души хранителей заключены в этих склепах. Мы должны освободить их немедленно. Я думаю, кстати, придется на второй раз еще приходить, потому что, судя по всему, мы не сможем убить его. Смерть смехом, но похоже мы просрали Фу. Эту Что атаку Вот Я здесь Среди теней Хорошо Не хватает минералов Я здесь Среди теней Не хватает минералов Никто так, так, так, окей, я слушаю тебя, внимаю тебе. Давайте я уходим здесь. отсюда. у меня вообще войск нет, можно сказать. А, нет, нет, не надо за ним бежать. Сын. Я здесь, среди Не Я он все равно сейчас умрет. Какие отреспаунили немножко армию. Сейчас еще отреспаунил и пойдем в атаку. Потому что там, по-моему, их все равно очень много, да? Но должно быть их очень много опять здесь. Никто не Давайте, давайте, давайте, выходим Сам по себе он слабый, вот и его слуги, блин, очень больно стреляют. <свя> Давайте вот так. забивать все полностью я не... я... ну все Смерца иди сюда убегать я здесь среди теней вот и все готовченко Отлично. Це же будет кромешная тьма. Великий пожиратель. Должно быть имеется в виду сверхразум звергов. Какова была его роль в судьбе вселенной? Чтобы разгадать эту тайну. Мы должны вернуться туда, где покоится сверхразум. На нашу природину. На Айю. Уже Уничтожьте всех протасов. Задание страшная правда. Блин, а я что, не всех убил, что ли? Серьезно? Хм, странно. Мне казалось, что я всех уничтожил. За 25 минут, но я просто не хотел сильно быстро выполнять, поэтому... Так и получилось Ладно, что у нас там дальше? Возвращаемся вновь на корабль. Это похоже, что еще не последнее путешествие Зератула. Которого он нам передал. А твой Хорнер меня недолюбливает. Хм. Ну-ка. Представляет новый альбом на котором собраны самые забойные хиты группы эта музыка встряхнет галактику следите за обновлением и концертов следующее шоу может быть на вашей планете покупайте билеты во всех театральных кассах галактическое турне уже началось а, Какую-то, видимо, это сделали. <смех> ну, текстуру просто на земле <смех> и на нее бомбанули <смех>, нюхами. А твой Хорнер меня недолюбливает. <смех> За это стоит выпить. Хм. Давайте-ка в лабораторию зайдем. Нам советуют посмотреть там, видимо, на пробирки Ох, там с зергами еще кое-что получилось. Ну-ка, что это такое? Образец пытается сбежать, он выделил в питательный раствор кислоты, постепенно разрушающий пробирку. Открытие, я пробовал сигма излучения, которое привело к замедлению роста и движения образца. Чтобы научиться безопасно применять этот метод в бою, потребуется временно. Результат стоит усилий. Еще одно открытие, на этот раз пугающее. В ДНК мозга образца я обнаружил следы генетического кода сверхразума. Этого недостаточно для того, чтобы клонировать сверхразум, однако дальнейшее исследование может дать ответ на вопрос, как он контролировал зервер. Хм, нифига себе. Так, что у нас там по исследованиям? Новое изучение. Сообщение от фонда Мебилса. Мистер Рейн, вы уже исследовали, как могли, биологические образцы зерги. В дальнейшем мы, бы, мы хотели бы приобретать все образцы, которые вы будете находить за, а, за 10 тысяч кредитов за образец. если вы найдете дополнительные биообразцы, подадите консоли, и средства сразу поступят на ваш счет. Доктор Нарут. Да, тот самый доктор Нарут, который в дальнейшем будет нам... Более известен, как сказать. Поближе мы с ним познакомимся. Так, ну что ж, да, у нас появился, кстати, последний образец. Эмулятор разума роя. Ух ты, нифига себе. сооружение может постоянно держать зергов под контролем. Эмулятор способен воспроизводить псионные сигналы сверхразума, а также образ... Образ... Обр... и таким образом контролирует зергов. На каждое подчинение уходит значительная часть заряда батареи, поэтому перед подчиненным нового. Существа требуется длительная перезаряд. Пси-аннулятор. Оборонительное сооружение уменьшает скорость передвижения атаки в близости находящейся зерго. Постоянный эффект. Исследования, проведенные уединенными земным директоратом, показали, что сконцентрированное, сконцентрированное излучение замедляет скорость реакции зерго-тем 50% пси аннулятор постоянно распространяет седьмой волны по большой площадь, помогая отражать мастерину атаки зергов. Это делает его незаменимым элементом обороны базы. Но однако пси аннулятор мне нравится, точнее, извините, эмулятор разума Улья. Нравится мне тем, что он может переманить целого ультралиска. Это, конечно, жестко. Там может очень сильно повлиять на битву. Но при этом, да, мы не можем с собой его носить, так сказать, перевозить, поэтому... Полезность данного здания становится эффективна, А вот пси-аннулятор Вот это я думаю, да, это в принципе очень хорошая вещь Давайте-ка возьмем именно пси-аннулятор Правда проблема в том, что этот пси-аннулятор Вот здесь могут уничтожить спокойно Разные летающие э, зерги Либо же гидролистки, например, могут его застрелять Тоже как бы не совсем круто это Ну да ладно По крайней мере это по площади действует Так что наземные зерги точно будут замедлены Кристалл. Ну, наверное, сейчас давайте сначала сходим на мостик. С возвращением, сэр. Что вы увидели в кристалле на этот раз? У меня что, на лбу все написано? Зератул отнес найденные фрагменты пророчеств в какой-то храм или библиотеку. Черт его разберет. Главное, что это место было захвачено гибридом зерга и протаса. Вы хотите сказать, это был протас, зараженный вирусом зергов? Нет, это не было похоже на заражение. Скорее, он объединил в себе силу обеих раз. Если эти твари действительно существуют, у нас есть основания для паники. Да, это очень жесткие, конечно, юниты. Что у нас там, кстати, на звездной карте? Мы до сих пор имеем две планеты или нет? Ха. Кажется, твоя королева клинков вычислила. Теперь а, у нас но, есть но, но, но. один. Ну ладно, давайте мы потом эти задания выполним. Сначала продолжим изучение кристалла. Я хотел бы полностью закончить все задания с Зератулом, прежде чем мы двинем дальше. Потому что это дает нам дополнительные очки изучения. А у нас уже вот-вот будет до конца изучены протасы, что, несомненно, классно. С болью в душе я вернулся на разрушенный Айур. Большая часть планеты была по-прежнему заражена зергами. Но останки сверхразума уцелели. Мрачное напоминание о былых поражениях и победах. Да, поэтому отголоски будущего у нас следующее задание. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы здесь впервые. С вами был Веном. Ставьте лайки. В общем-то, всем пока. Удачи. Я уже запинаюсь.